Ну, молчать, буржуй Предлагает проехаться, машина говорит, едет очень хорошо О, мотор сухой абсолютно Ни капли масла, на это нигде Замечательно Тут какой-то стук есть непонятный Что-то бьется, видимо, но вряд ли это связано с мотором 국민! километра. entender it Поп Jung wonder believers in Belgium, 2006 Administration أو Рome avez праздник надо faith Первый я не знаю, что это Это не Mercedes. Я не видел. Peugeot? Да. Но это нет. 2004-43 тысячи километров. 2006-44 тысяч километров. 2006-44 тысячи километров. Но ваш папа не является первым в Бельгии? Ваш папа? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, <связывая> а? Предлагает проехаться, говорит, что как новая машина ездит. А вот еще, видите, по-моему ручка новая. То есть не бывает так, что скоростночак такой, а руль такой. Исключено. То есть ручку меняли. Что, попробуем проехаться. Нет, что такое? Стук. Окей. Курсант. Сцепление вообще внизу. Прямо сильно сильно внизу. Сказал, бы я, что она так учуешь. Бодро едет. У нее проблема с рулевой стопроцентная. Я еще не могу показать, как она себя ведет. Но руль вообще не информативный. Что-то там не так. Плюс амортизаторы нормально не работают. -по -по -по -по -по -по. Я не могу это передать, но у машины амортизаторы капут. Стойкие, по крайней мере, две из четырех мертвые в общем машина заваливается проседает очень сильно и вправо и влево вот я еду прямо смотрите а руль смотрит вправо очень сильно смотрит вправо так не должно быть ни в коем случае и вот оттормаживаюсь и машина начинает вот так вот вихлять то есть амортизатор на замену стопроцентно как минимум два, а они меняются в паре поэтому все 4 кто-то там говорил в блоге, что у мерседеса можно менять там по их системе отдельно ну, возможно, в принципе, это и можно сделать, но я считаю, что нельзя менять стойки по отдельности, потому что во-первых, с типом не угадаешь какая была раньше, какая сейчас а во-вторых, жесткость у них по-любому меняется со временем не может стойка новая отрабатывать так же как старая точнее наоборот старая не может быть как новая в общем у нее есть проблемы по ходовой теме, небольшие конечно, все решаемо но это все деньги То есть сейчас надо будет торговаться до упора и смотреть и даже я снизил планку с 1500 до 1200 посмотрим что получится исход-развал тоже у нее неправильный машина вихляет на дороге Виляет, точнее, не виляет И это здесь вот, на какой-то маленькой скорости, да? На улочке какой-то маленькой я езжу Представляете, будет на трассе при скорости 90, 100 и выше Будет полный АЛИС То есть ходовой нужно А вот, пожалуйста Вот она, то, что я говорил Не зря мне не понравилось Поведение рулевой колонки что-то с ней не так машина себя ведет очень неадекватно на дороге ну что, поедем торговаться если скинет цену все равно интересно машину не глушим пусть себе тарахтит лишним не будет О, стекла пешком давно такого не видел c'est bon, hein Amortisateur Ah bon, non, non, C'était comme ça. Si, si, si. Non, si. Mais oh. le contrôle, est-ce qu'il y a problème Ah, contrôle bon. C'était con, con. oh. con. oh, bon. Non, attendez, attendez, attendez, on part, mais, hein. de je... suite yeah. Mais l'amortisseur, il y a des problème. C'est sûr que c'est ça. C'est celui-là ou celui-là. est que c'est comme ça sur le, mm. le road Il oh. y en a окей. Прайс, Что вы хотите сделать для Это цена. Я думаю 1000 евро. Oui? 1000 Да. Это Да, минимум 2000 евро минимум? Mi yeah. yeah. uh -huh. 2000 минимум. Это минимум? Да. на телефоне Ага. Две тысячи окончательная цена. Он врет все про отца, про мотокросс. Он просто перепродает. Лгун! Наглый лгун! Прямо так, жестко сказал, нет-нет, ни-ни-ни-ни! То есть нет-нет-нет, 2000 м я ему 1000 предложил, контрольную. ну это в большей степени для проверки реакции. То есть я не такой наглец, чтобы так вот на 1200 сходу цену скидывать. Просто предлагаешь и смотришь на реакцию. Но машина 2000 не стоит, это однозначно. Ребят, не удивляйтесь, не возмущайтесь, это не СНГ, это Европа, тут цены другие. Ее рыночная цена 2800, 3000 может быть. Ходовая у нее требует вложений Европейцы тоже сказочники те еще подшаманил, вот какие-то там ха, штрихи замутил. Вот. Колеса подкрасил, баллончиком видите. Даже нормально не обклеил Помыл с легонца. То есть бровки и подвел. А проблема, смотрите, резина изношена очень неравномерно. То есть тут нормальная она. Он же показывал, я не мог понять, почему он мне грузит протектор. Новая mm -hmm. резина, банден, банден, новые колеса. Да, они были новые совсем недавно. Хотя не очень-то недавно. В общем, колеса еще, в принципе, свежие, но сточены, потому что у машины проблема с рулевой. Либо наконечники, либо внутренние тяги, либо саморейка. Вот слышали, какой звук она издавала? тах тух, тух. Скрипы какие-то непонятные, то есть проблема стопроцентная есть Вот, всегда рассматривайте покрышки Очень-очень важный момент, если покрышки изношены неравномерно Если они лысые просто, это не страшно, потому что, ну, не меняли их да, долгое время на подходе А если они вот именно свежие, искошенные, сточенные, значит стопроцентная есть проблема с, с ходоразвалом Как минимум, а максимум с ходовой и так далее, даже может с геометрией вот. здесь то же самое, видите, посередине все хорошо а с краю облизаны покрышки. Вот тут уже даже доходит до минимума. По идее во Франции даже такие вот колеса не проходят техосмотр. В Бельгии почему-то они менее строгие по крышкам. Ко всему остальному придирают очень сильно. А к покрышкам как-то лояльно относятся. К изношенным. То есть, видите, даже он ее пытался полировать. Тут вот были буквы какие-то наклеены. Он их отодрал. То есть грузит в чью это больную голову такая фантазия безумная пришла <смех> так колонки расположить Но вон там же снизу можно было их спрятать зачем на всеобщее обозрение выставлять такой меломан да. забыл микрофон Наверное будет фонить извините за качество звука при уже петлички на самом деле она рулит вот эти моменты в принципе можно было без проблем с помощью ПДР технологии достать да Элемент не крашен. Так вот, ребят, в принципе, вариант не самый плохой. Но с него останется ну, максимум 300 евро, 400 потолок. То есть, учитывая объем работ, нужно перекрашивать, нужно зашкуривать все эти вот безобразия. Как так можно оставить? Это будет клиента отпугивать. Мне уже не нравится, мне неприятно. Хотя, в принципе, я особо не придирчил к такого рода вещам. Ну, а для клиента это будет на самом деле как бельмо на глазу. Капот опять непонятно, что это за... По-моему, это антигравий или что это такое. Или они покрасили раптором сначала, а потом сверху серебрянкой, что ли. В общем, непонятная история. Машина, короче, внешне непрезентабельна. Вообще непрезентабельна. И 2000 евро это для России, для СНГ, для Украины. Тем более, в Украине машины ценятся такие. Супер цена, но для Европы нет. Ну да, для частика, для того, кто... Машину будет искать себе. Отличный вариант. Вот, наверное, у него и есть несколько клиентов, которые покупают машины для себя. Поэтому такой расслабленный. Ну, нам она на самом деле <свы> к сожалению, неинтересно. В принципе, не просто так я сюда приехал. Увидел лишний раз, какие бывают косяки у этих машин. То есть, буду теперь внимание обращать на рулевую рейку. Потому что есть и стук, и как это объяснить? Плохо машина дорогу держит И плюс ко всему о, Не знаю, разве это нормально? Вот смотрите, я пальцами продавливаю пружину Может быть это и нормально Но, по крайней мере на глазах там Я пружину так пальцем никогда в жизни бы не согнул Это нереально сделать Да, она больше сжата Но тем не менее Ненормально то, что так она продавливается Смотрите, надеюсь будет заметно В общем Походовой проблемы есть, он это отрицает Ладно, пора отсюда ехать Места здесь тихие, ловить здесь нечего На, вот Смотрите прямо отсюда, как только оставить ее Безобразно смотрится, клиента очень сильно напугает То есть придется красить всю бочину до молдинга Ну, здесь -то можно точечно заретушировать Это тоже надо перекрашивать, полный беспредел Или что-нибудь там такое интересное придумать Может, по так дунуть Тут то же самое Здесь меньше, конечно, но тоже помолдинг, молдинг Низ красить надо Капот В принципе, конечно, можно и оставить так Но неопрятно, некрасиво За эту машину нужно просить цену хорошую, То есть привести ее в порядок И просить цену Даже в идеале, конечно, бампер покрасить В цвет кузова Потому что ну, он вообще смотрится никак Решетка ну, Те же самые места, которые были на прошлом Вита то же самое и здесь. Арки, крыла. В общем, одним словом, один к одному не все гниет. С той разницей, что у этого днище получит даже, чем у прошлого Витаря. Витоса. Витамина, как Андрюха говорит, ласково. В общем, поехали. Посмотрим еще пару дней эту машину. Помониторим. Будет она, не будет дальше в интернете. Если будет, можно будет предложить ему... 1200, я думаю за полторы он отдаст. То есть за полторы да, куда не шло, но 2000 прям вообще нереально. О, гляньте какой экземпляр. Это у нас что? Жук. на да? да, походу Жук. Красавец. Жук еще и карман. Это вообще очень дорогая машина на самом деле. К такой не подходи, если в кармане евро нету. То и больше может быть даже она реставрированная в идеале кожаный салон да, прикольная машинка я показался бы, бы на такой с удовольствием о, смотрите, какая магнитола с флешкой под старину сделанная я такие еще не встречал что там аккумулятор видимо у них сдох Но, на самом деле машина великолепная, что-то такое Зазор какой-то нереально большой здесь Почему интересно У меня взгляд перекупа сразу включается Режим перекуп Почему зазор неправильный Машина очень, конечно, прикольная Гляньте Два ствола Тонких Ну ствола Ох, какая серия интересная, ноль Однерку видел, девятку Но нолик не видел еще Такой вот абсолютно бесперспективный, как выяснилось, осмотр А я очень расстроился, когда понял, что опаздываю на час На самом деле, сильные варианты так долго не стоят Там счет идет реально на минуты Потому что рынок очень запрессован перекупщиками Конкуренция дикая И, как правило, через полчаса машина просто отлетает мы же думали, что частник, если бы я знал, что он перекуп, спокойно бы ехал себе вальяжно, не торопясь. Частника можно сдвинуть в цене очень неплохо, а перекупа не так просто. Бывает там, 10% скидываешь, максимум 15% даже 20 это уже сложно, потому что, как правило, шаг перекупщика это те же самые 20%. Эти сказки о том, что его отец там, занимается мотокроссом, <laughs> это была легенда стопроцентная. Ему самому лет 60% с хвостиком. Представьте себе старика, который 80 лет гоняет на мотоцикле. Может, конечно, такое и есть на самом деле, но я не верю. Конечно, я доверчивый человек, но не на такой степени. Просто у мужика свой гараж и он, видимо, выкупает у своих клиентов машины, обменивает на более свежие с их доплатой. Машина ему досталась примерно на 1000 евро. И он хочет с нее поймать ту же самую тысячу. Вообще, вот эта цифра, 1000 там, да, 100 евро, там, 10 тысяч, 50 тысяч, круглые цифры вообще. Они очень часто ставят подножки перекупом В том числе и мне Я тоже бывал пару раз на этом обламывался То есть человек предлагает Давайте там, например, грубо говоря 500 евро Нет, то есть 400 евро А я говорю, давай 500 Он, нет, 400 Нет, давай 500 А мне уже 400 хорошо, нормально Я свое беру Зачем упираться рогом? Нет, упираешься, потом человек уходит И ты в итоге продаешь машину За выигрыш в 300 евро Или того меньше То есть никогда не надо... Жадничать, скажем так Этот человек тоже уперся Посмотрим, что будет дальше с этой машиной Так быстро она не продастся, 100% Потому что состояние вы сами видели Да, конечно, еще раз говорю, для России, для СНГ Там нас стоит и 5-6 тысяч Но это же Европа, тут другие цены, тут другие реалии То есть надо трезво оценивать цену машины Вкладывать в нее заранее все расходы, которые будут ну, просто неизбежны Для того, чтобы получить реальную ее стоимость Этой машины рыночная цена 2 800, может быть 3000, но при этом нужно вложить 400 И работа не то, чтобы трудная, она противная Этот металлик цвет, который мучает своими переходами, облаками Какие-то матрасы и прочие пакости Нужно ржавчину везде Выводить Вычищать, преобразователем проходиться Потому что по-другому машина Сгниет нафиг Очень скоро То есть, работа не самая приятная И не самая, скажем так, быстрая Надеюсь, что кому-то информация из ролика окажется полезной я напоминаю ребят, что все видео прежде чем выйти на канале появляются в паблике нашем ссылку оставлю в описании и вот она будет на экране так что приходите, подписывайтесь очень у нас получается интересный насыщенный контент, в котором мы обмениваемся опытом есть юмор, потому что ну, без него трудно жить есть статьи полезные по ремонту, по эксплуатации среди э, всего числа подписчиков очень большое количество и перекупов и мотористов, и ходовиков и просто тех, кто очень давно с машиной на «ты». То есть приходите, делитесь опытом, получайте нужную информацию. Всем всего доброго. Пока.